Дорогие друзья, вас там обижают, вас поджимают со всех сторон, она вас дает начальство, вам угрожают привожен и так далее и так далее. Но мы своим зрителям передаем самый лучший санопламенный привет. Занимайтесь стихим саботажем, занимайтесь итальянской забастовкой. Да, да, да. да это лучше, так что, вы, что, что да, да. это лучше, что вы можете сделать на данном этапе, потому что многие из вас потретят из своей родины, и это правильно, это справедливо. Многие из вас шокированы тем, что руководитель нынешнее руководство это родино напирает, многие шокированы тем, что растет, как бледные поганки на трупах ваших соотечественников. И если человек не может открыто сопротивляться словом, оружием, он должен сопротивляться тайной. Если он может наверное, сопротивляться, то хотя бы не соглашайтесь. Этого часто достаточно. Внутренне, внутренне соглашайтесь. И на то наша передача, наша работа на информационном психологическом поле вам в помощь. Спасибо за ваше, да. спасибо за ваше внимание.